Всем привет! С вами Яна Сапета, и это мой новый влог. Наконец-то я снимаю для вас видео в своем любимом месте. Это моя ванная комната. Для меня это место, это прям место силы. Я создаю особые ритуалы по уходу за собой. И сегодня я вам покажу, как я очищаю свою кожу, чем я ее увлажняю, и, соответственно, мы сделаем с вами классный дневной макияж. Поехали! Свое утро я начинаю с ухода и с очищения своей кожи. Я приобретаю все средства, которые мне рекомендует мой косметолог. Номер один в моей косметичке это средство от бренда IC Clinical гель для умывания, который очищает вашу кожу и также тонизирует, то есть после умывания этим гелем вам уже не нужно наносить тоник, поэтому мне он очень нравится, стоит он около 4000 рублей где-то дороже, где-то дешевле но это офигенное средство, которое вы можете использовать в течение полугода большой флакон, этого флакона мне хватает на полгода, а может даже и больше, потому что те средства которые я приобретаю в профессиональных клиниках их не нужно использовать в большом количестве достаточно всего пару капель она очень хорошо пенится и очищает вашу кожу а также тонизирую. не ленюсь каждый день очень хорошо очищаю свою кожу чтобы она всегда была чистая чтобы не было никаких высыпаний средства я смыла далее тоже очень важный момент я использую вместо обычных вот таких вот полотенец я использую Полотенце бумаж. Потому что опять же на этом полотенце у вас остаются микробы. Вы не будете его каждый день стирать. Уже много лет я использую только бумажные. Но если у меня это средство заканчивается, а его достаточно сложно найти, тем более сейчас в нынешних реалиях, я его искала два месяца, не могла просто найти его ни в одной клинике, поэтому я уже нашла ему замену. Вот такое вот средство, гель, тоже для очищения от La roche -Posay. После того, как вы используете этот гель, обязательно вам нужно нанести тоник для того, чтобы увлажнить вашу кожу. То, что я делаю после того, как я очистила свою кожу, я наношу термальную воду. У меня вот такой вот огромный баллон-атуряж, его вы тоже можете приобрести в любой аптеке, он просто увлажняет очень хорошо, ну, тут еще написано, что он успокаивает, защищает для детей и взрослых. Вообще классное средство, я его использую в период, когда начинается отопительный сезон, ты чувствуешь, как у тебя стягивает кожу на лице, поэтому я в течение дня, если я нахожусь дома и работаю из дома, я наношу обязательно вот это вот средство. Ну что, моя кожа уже очищена, она уже тонизирована, поэтому мы приступим к следующему этапу это нанесение крема мне не нравятся какие-то запахи одушки они, как правило, либо какие-то травяные, если это крем на основе каких-то натуральных веществ, либо они какие-то просто химические, поэтому я покупаю крем без одушки, мне очень нравится в этом плане бренд e Cooking это очень классный бренд такая баночка крема стоит 2500 рублей и хватает его надолго не забывайте про зону шеи это очень важно, потому что многие девушки идут к косметологу, делают уходы на все лицо, но забывают про зону шеи. Те же процедуры, что вы проделываете с лицом, вы должны использовать и для шеи. Следующий этап это увлажнение зоны вокруг глаз. Недавно я пришла к косметологу и мой врач поделилась со мной таким лайфхаком. Чтобы зона вокруг глаз была увлажненной, напитанной, чтобы не образовывались мелкие мимические морщины, вам нужно использовать два средства. Сыворотка и крем. Точно такого же бренда. Бренд называется Genezia. Будем наносить сыворотку. У них такие прикольный дизайн, похожий на какой-то укольчик. Я наношу ее сразу на глаз, потому что она достаточно жидкая, как водичка. Нанесли и такими легкими движениями распределили. И также на верхнее веко. Мы не ждем, пока сыворотка впитается, мы сразу закрываем ее кремом. Какую капельку я нанесу? Горошенко. И этой капли вам должно хватить на два глаза. И, конечно же, я всегда помню про губы легкий бальзам с гиалуроновой кислотой. Вы можете купить его в любой аптеке, стоит он 500 рублей, доступный, легкий, мне нравится. Что вам хотела показать э, крем с SPF фильтром весной, летом? Очень активное солнце сейчас И в целом я уже сама поняла, что нужно действительно использовать такой крем Потому что летом у меня просто случайно, неожиданно появилась вот такая вот пигментация, пигментное пятно на руке Слава богу, оно прошло Поэтому я всегда использую сейчас кремы с SPF Вот, это бренд DALBO Очень легкий крем, классный, мне он подошел Я его оставила в своей косметичке и в ежедневном уходе Далее мы приступим уже к макияжу Я обычно маскирую зону вокруг глаз. у нас в любом случае есть какие-то сосудистые сетки, темные круги. Все вот эти вот прочие несовершенства, которые есть на нашей коже, я люблю их маскировать. Это корректор от бренда Романова Мейкап. Он настолько уже любимый, что он у меня закончился, поэтому мы его будем наносить кистью. Кисть, наверное, не предназначена для этого, но я буду просто вот так вот, остатки сладкие. Я прям так жирненько, хорошо нанесу на все зоны на все проблемные места, а далее я его буду распределять благодаря вот такому вот спонжу от бренда Solo я не дав... Это моя недавняя находка. Я его тоже купила в аптеке. Он стоит 200 рублей. Но офигенный спонж. Он очень мягкий. Его легко очищать. Он помогает мне в нанесении макияжа. Так как корректор достаточно жирный, а если его распределять пальцами, то он в любом случае так не ляжет. А за счет того, что этот спонж часть средства впитывает, и у вас остается как раз то, что вам нужно. Далее я буду использовать легкий флюид от бренда моего любимого Шанель. Слава богу, что у нас есть косметический байер, <laughs> которые нам могут это все доставить. Легкий крем от Laura Mercier в оттенке 2 нюд. Классный крем, его тоже я использую, если мне нужно что-то прям скорректировать, если у меня есть какие-то высыпания, то я использую вот этот крем. Если у меня кожа чистая, больше люблю использовать Шанель, потому что он дает такое сияние, он дает естественность какую-то кожу и не создает какой-то пленки на лице. Сегодня мы будем использовать Шанель. Его я наношу руками, хотя в комплекте есть там кисть специально, но я не люблю использовать кисти. Опять же, потому что их нужно очень часто мыть и в завершении я беру снова этот спонж опять же чтобы у вас не было каких-то четких переходов потому что очень часто девушка приходит куда-то в помещение где очень хорошее освещение и вы видите вот этот вот переход поэтому я люблю этот спонж он убирает просто и забирает впитывают в себя все излишки. Другой человек уже просто есть основа. Мне нравится, когда выделяются скулы, но когда это все естественно. Поэтому я использую максимально натуральные оттенки, и в этом мне помогает вот такая вот палетка от Dior. Dior Backstage. Кисти у меня тоже от Dior. Я очень долго искала, какие кисти приобрести, и потом мне подарила подругу на день рождения вот эту вот серию. Мне она понравилась. Действительно офигенные кисти, и мне нравится с ними создавать макияж. Пользуюсь этого средства не так много. На шею я тоже наношу это средство. И остатки я корректирую нос. Иногда мне еще нравится наносить на подбородок. Это тоже создает такую легкую полутень. Еще я наношу этот же самый цвет э, на зоны вокруг глаз. Мне нравится зачинять эту зону. Я люблю использовать э, в ежедневном своем макияже какие-то легкие приятные оттенки кремовых теней. Том Форд в оттенке Golden Peach. Им уже года три, может даже и больше. Это супер популярные тени. Я их использую практически каждый день. Они добавляют свежести лицу. Но также я еще дублирую поверх этого цвета для того, чтобы он не скатался. Я наношу опять же тот же самый цвет из палетки Dior Backstage. Далее я вам хочу показать классное средство, которое я использую тоже каждый день. Называется оно Tint. Tint от бренда OK Beauty. Два моих любимых оттенка. Это оттенок фламинго и, по-моему, Safari. У меня еще есть вот такой. Вот бежевый, такой нейтральный, кремово-розовый. Этот кажется достаточно ярким оттенком, но когда вы его наносите, он достаточно легко ложится и тушуется хорошо. Я наношу на губы на щечке. Тоже в таком небольшом количестве я наношу это все пальцами. Еще мне нравится наносить это средство на зону вокруг глаз. Создает больше какой-то вот легкость, придает. Вообще не бойтесь испортить макияж тинтом. Берем наш спонж и убираем излишки. Уже достаточно свежий и отдохнувший вид. Далее я хочу вам показать еще один тинт от бренда Odry. Это русский бренд. Я недавно с ним познакомилась. Тут немного другая текстура. Для того, чтобы его растушевать, я всегда использую спонт, потому что руками он может лечь таким пятном. Далее я хочу показать вам, чем я корректирую брови. Я фанат, мне кажется, каких-то натуральных бровей. Я никогда не делаю какие-то графичные темные брови. Мне нравится, когда брови более натуральные естественно. Я всегда хожу к одному мастеру на брови. Алина, если смотришь привет, то у меня есть такая особенность. У меня очень длинные волоски. И когда я их начинаю укладывать, эти волоски, они просто в разные стороны. Алина просто приручила мои брови. Поэтому мне сейчас за ними ухаживать очень просто. Для бровей я использую вот такой вот карандаш от Vivienne Sabo. В оттенке 03. Очень доступный бюджетный карандаш. Стоил он раньше рублей 200. Так как я недавно красила брови, я скорректирую только угол. Потому что угол... Он у меня очень быстро смывается, и мне нужно его подкрашивать. Я хочу вам показать классное средство, опять же, от этого бренда Vivienne Sabo. Летом проходила презентация, очень красивая, была очень прям супер. Я думаю, что многие смотрели мои сторис в Instagram, и, ну, там, просто это вызывало восхищение. Хотелось попасть и прикоснуться к этому мероприятию. На этом мероприятии нам подарили боксы с косметикой. Боксы были очень классные, но они были достаточно специфические. Для ежедневного макияжа они не подходили. Но я нашла там одно средство, которое я оставила в своей косметичке. Это вот такое вот средство для бровей. Мы берем опять тот же самый карандаш, буквально небольшое количество этого средства, создаем эффект ламинирования. Единственное, что еще хотела добавить в легкий ежедневный макияж, это сияние. Сияние мне нравится использовать от э, бренда Tom Ford. Хайлайтеры у них действительно классных оттенков, очень нейтральных цветов, я даже их люблю смешивать. У него такой приятный блеск, естественный. Еще, конечно, все знают этот прием, когда вы наносите хайлайтер э, в зону, вот такой вот в уголок глаза, над губой. Добавлять объем Наверное, Руслан сейчас посмотрит скажет, Господи, что она рассказывает Финальный этап это нанесение туши Мне нравится тушь от бренда Yves Saint Laurent У нее очень классная кисточка И она создает эффект прям вот Каких-то 3D ресниц Карандаш, который я могу использовать В ежедневном своем макияже Это карандаш от бренда OK Beauty Он нейтрального оттенка Очень хорошо и легко Наносится Мне нравится вообще этот бренд Классные средства они производят Я хочу вам показать еще одно средство Для ежедневного ухода Это вот такая вот сыворотка S-Clinical Сыворотка, которая выравнивает тон кожи Она действительно работает Ее нужно прям небольшое количество Наносить на ночь желательно. Первое время, когда вы будете использовать эту сыворотку, у вас будет такое легкое пощипывание, покалывание. Будет ощущение, что эта сыворотка вам не подходит. Возможно, какая-то аллергическая реакция. Сначала я просто не поняла. Когда я ее приобрела, я думала, господи, зачем я это купила. Это вообще какая-то полная ерунда. Но когда я спросила у своего косметолога, она сказала, что в этой сыворотке есть витамин С. И таким образом наша кожа привыкает к витамину С. Не через пять у вас это все эти ощущения сойдут на нет вы будете ее наносить и будете уже видеть эффект Ребят, еще забыла вам показать свои ароматы, потому что вы очень часто задаете мне вопрос, какими же духами я пользуюсь и что я использую. В последнее время мне категорически не подходят ароматы, и я нашла для себя альтернативу. Альтернатива это вот такая вот вуаль от бренда... У них классные средства. Мне на самом деле нравятся и кремы их, гели для умывания, гели для душа. У них все с очень классными одушками. Спрей с ароматом розы. После того, как я завершаю макияж, после того, как я сделала укладку, в данный момент у меня уже волосы вытянуты благодаря вот этому прекрасному тюглу отборг я наношу эту валь. То есть у вас просто такой легкий шлейф с ароматом розы. Там есть много классных ароматов, поэтому каждый может найти свой. Это такой мой лайфхак. Покажу вам еще вот такой вот аромат. Кстати, его мне подарила Арина. Арина, привет! Я его иногда использую, но он достаточно концентрированный и такой специфический. Он подойдет не всем, но тоже приятные воспоминания. Когда я достаю этот аромат, я вспоминаю про Арину. На сегодня наш обзор beauty средств подошел к концу. Я была рада с вами пообщаться, была рада поделиться своими лайфхаками. Я надеюсь, что вам понравилось. Не судите строго, я не визажист. Я, может быть, наношу какие-то средства неправильно, но это мой подход, это мое видение. Я делюсь тем, что мне нравится, то, что действительно на ежедневной основе в моей косметичке. Поэтому была рада с вами поболтать. Подписывайтесь на мой канал, заходите в мой инстаграм, подписывайтесь, кстати, на мой телеграм, у меня там очень много новой полезной информации, много разных подборок. На текущий момент мы уже пересматриваем формат телеграма и будем его развивать, усовершенствовать, добавлять новые рубрики. Была рада с вами провести это время, всех целую, надеюсь, что этот уход вам поможет и вы что-то найдете для себя новое, интересное, то, что вы сможете использовать каждый день.